Ну что, ребят, добро пожаловать на 21 заключительный этап Формулы-1 на гран-при Абу-Даби. Собственно, Цирк шипето. Именно так примерно будет называться, наверное, скорее всего, это видео, но вы видите. Собственно, про этот этап я говорил уже в прошлом ролике, называл его Цирк шипето, потому что у нас отрыв, вот, точнее, разрыв между Вильямсами и 30 очков в Кубке Конструкторов. Что значит, что нам надо добрать эти 30 очков э, дублем, и чтобы Вильямсы не приехали на хороших позициях. И желательно, чтобы один финишировал в не очках, а второй не выше пятого. Ну, и либо оба в очках, но хотя бы там 9-10. Где-то так примерно, то есть э, им надо добрать в Вильямсе до всего лишь там 12-13 очков. Собственно, моя задача состояла в том, что, чтобы помешать им набрать эти очки. И, собственно, стартовый решетка у нас следующим образом выглядит. На первом месте я, на втором Вандорн, 3 третий у нас Сироткин, четвертый Стролл, что уже не очень хорошо для нас. Пятый ферстапин шестой Феттель, седьмой Льюис, восьмой Перес, девятый Ботас и десятый Леклер. Рэдбуллы у нас прошли в третий сегмент на софтах, но Риккерда взял кучу штрафов, я не знаю, сколько он там точно взял, но откатился он у нас до девятнадцатой позиции. Макс Ферстаппин у нас Артурти единственным Рэдбуллом на пятой позиции, я буду просто надеяться, что Ферстаппин придет хотя бы на один пистоп, и хотя бы он сможет сыграть позицию у Вильямсов. Ну а дальше уже, как гонка пойдет. Ну, точнее, немножко уже за сплитейджер, я все таки И гонка пройдет слишком грязно. Гасман он красные огни стартует последний этап этого сезона, заключительного сезона в F-2018. В первом же повороте меня Вандорн тут же атакует чуть поздним своим торможением, и спокойно уезжают вперед. Старт ТВ-камеры. И да, как вы могли заметить, я сказал, последний этап этого сезона и вообще в F1-2016, потому что следующий сезон не будет. До следующей Формулы-1 у нас остается всего лишь месяц, и за этот месяц я ничего годного не придумаю, поэтому будем ждать месяца до новой Формулы-1. Собственно, у нас происходит борьба в Пелотоне позади нас и двух Велимсов, из-за которой, собственно, мы в вчетвером просто откатываемся очень далеко от всего Пелотона, что для меня немножко ну, повергает в шок и немного печалит то, что никто Вильмсов не сможет напрягать. Но меня радует то, что Феррари привезли какие обновления на этот этап и борется с Ротбулом на прямой. Да, у них есть кое кая скорость и за счет там еще стоп-стрима также уже накатывает и Льюис и Перес. И причем Льюис тут же втискивается между Ротбулом и Феталем и пытается их обоих пройти. В принципе, у него это получается, и Ротбулл даже теряет позицию по отношению к Феррари. Но на прямой слепстрим уже и у Ротбула есть, и у Феррари, и также у Переса, который отыгрывает тут же за одну прямую и поворот три позиции. Что очень неплохо для Форс Индии, то есть Форс что-то еще может, все-таки как в прошлом сезоне. И в принципе, да, они могут бороться еще кое-как. Мерседес неплохо себя показывает, то есть очень хорошие позиции, при том, что у них болит, как бы считается... Самым почти плохим только позади них идут Тророса. Ладно, борьба между Леклером и Кимми за место в Феррари, собственно, и кими более-менее этот слот выигрывает пока что. Но у Леклера, к сожалению, есть ДРС уже, и, соответственно, он спокойно проходит Кимми, и Кимми уже даже проигрывает позицию одной из ревнов, вторая уже готовилась атаковать его. Ну, собственно, как обычно, у весь сезон и в конце пилотона, к сожалению. Эклер, в принципе, неплохо проехал сезон, он занимает, вроде бы, шестое место в личном зачете, ну, и, в принципе, наверное, скорее всего, там и останется, потому что Вандорн уже никакого не догонит. Ладно, собственно, прошел Вандорн уже на пятом кругу, и думал уже, как нам надо все-таки выиграть этот кумбок конструкторов, потому что, ну, шанс есть, как бы, почему бы и не выиграть. Он Вандорн пытался меня контратаковать, я я в тот момент не задумывался о том, что будет с Виллинсами, но в принципе уже в тот момент понимал то, что как бы надо что-то с ними делать самому, потому что никто с ними не сможет никак разобраться по-другому. Собственно, там еще и сошел Сайенс на том же кругу, и на том же кругу у нас заехал Сироткин в пистоп. Собственно, первой моей жертвой стал Строл, который начал тормозить, а потом решил почему-то газануть и въехал в меня все-таки, хотя он мог меня объехать спокойно. В итогу минус передний антикровол, но минус то, что это было по сути перед пидстопом и Строп потерял мало времени, поэтому это не сильно мне какое-то преимущество. Да, на пидстопе его чуть дольше будет отслуживать, но итоговое время он все равно отыграет и спокойно будет уже где-то вот в топ-десятке, в топ-пятерке даже ехать. Соответственно, надо было продумывать план дальше и план был следующим, то что надо было помешать уже Сироткину. Но сначала надо до них было доехать, поскольку я выехал в середине пилотона и надо было пройти все болиды, которые шли как раз на улице и на стратегии, скорее всего, в один пистоп. Ну, скорее всего, потому что все-таки, опять же, может быть, они там поедут на ультрасофте первый кто потом два гиперсофта поставят и как-то так может получиться. С Гасли я разобрался без проблем еще до зоны ДРС даже, ну а с зоной ДРС он, собственно, вообще отлетел без каких-либо проблем. И уже погнал себя за впереди идущим Эриксоном. И также там еще впереди был Хас и Феррари. Собственно, Вандор тоже прорывался постепенно через эти болиды, которые шли на стратегии другой. Но возникали и проблемы какие-то. Вот, собственно, Райкинн заблокировал пение колеса, из-за чего Вандор тоже потерял время, но все-таки смог определить его в шикании. И, собственно, Рокин уже был, был на хвосте у Вандорна за счет того, что он заехал на два даже круга раньше, сделал этот такие андеркат. И, в принципе, это дало свои плоды. Плюс у Сероткина в тот момент были шины ультрасофт, а у Вандорна гиперсофт. Ну, в принципе, очевидная тактика в два пидстопа. Ладно, потом также еще Сероткин сломал передний декриловый Райканину и из-за этого начал еще откатываться. Потом Вандорн доехал уже до Леклера, который ему помешал его пройти, заблокировав колеса передние. И на обратной прямой с ДРС его тут же проходят и Леклер, и Сероткин. По итогу Вандорн теряет сразу две позиции а Сироткин, наоборот, приобретает эти две позиции. Ладно, через какое-то время догнал уже Леклера, который отстал от этих двух, потому что просто нет темп у их болида на заубере. И я без проблем опять же опередил. Также мне повезло, там какие-то болиды уходили на пистоп. Позади Стролк, который был со сословным передним Кром, воевал, причем жестко воевал, с Ахасами, Мерседесами, Феррари и тому подобными болидами позади идущих. Потому что все-таки они еще не делали пистопы, и ему надо было как-то прорываться. В этот момент я, конечно, думал, что может быть, там сирот... Стролл сможет себе сломать еще кого-то переднее крыло, и мне не самолично ему что-то ломать. Но, к сожалению, это не произошло для меня. По итогу Стролл проходит уже постепенно пилотон, уже доехал даже до Феттеля. Но Феттель так просто не сдавался с Дрессом, он попытался контратаковать... Стролу, но к сожалению у него ничего не вышло, все-таки Вильямс и даже с дрессом ты не сможешь его нормально догнать напрямой. Он попытался сравняться, но это было бесполезно. Через какое-то время я уже наконец-то догнал впереди еще Вандорна со Серовкиным, Вандорна прошел еще в шпильке и уже принялся погоню за Серовкиным, которого мне надо было догнать любой ценой и остановить опять же любой ценой. Конечно, да, если, ребят, вы не любите смотреть грязные гонки, то можете, в принципе, на этот момент перематывать чуть подальше, потому что сейчас начинается самый эпик. Собственно, мой план заключался в том, чтобы сломать переднее декорло Сироткину уже после пидстопа, потому что до пидстопа, опять же, это вышло бы как со стролом. Я сломаю, но он на пидстоп свой, который нужно было ему сделать, поменять шину и поедет дальше. Опять же, потерять там, ну, секунд, ну, 5-10 на пидстопе, не более. По итогу я заехал одновременно с ним, чтобы выехать близко к нему и там, например, не потерять время после своего пидстопа. Но по итогу да. Получилось как получилось. Я потерял время за то, что меня застопил. Меня опередил в Вандорм и также еще и Ферстаппинг, который шел на гиперсофте. То есть у него была стратегия в два питстопа. После этого, как я увидел, я понял что. Ну, шансов адекватных у меня нету. Неадекватных у меня много, потому что то что я дальше буду вытворять, ну это просто требует отдельного видео даже ферстаппельно я прохожу даже до зон ДРС по сути, ну начинаю догонять с ДРСом просто э, ускоряюсь неимоверно по отношению к нему и просто улетаю в точку сразу же там на секунду 2-3 десяток спокойно через пару кругов догнал уже Вандорна попытался определить безболезненно умеет меня это вышло еще напрямую, слава богу ну и погоня за Сероткиным, за кубком конструкторов так сказать даже Собственно, понеслась. Сначала я пытался его вырубить в первом повороте. Это самая неудачная моя попытка. По итогу я выехал широко. Вандор не успел против Сирокина, потому что он отстал. Окей, я решил даже пропустить их двоих. Точнее, даже Сирокина пытался пропустить, но по итогу еще Вандор пошел, потому что он был уже очень близок. Собственно, вот как это выглядело с тв камеры Я просто обоих очень сильно замедлил по отношению к Вандорну, и он смог нам приблизиться. Вандорн, опять же, я повторно опередил в той же Шикане, точнее, Шпильке. Опередил его, у меня был еще ДРС, у на его не было. На разгоне, конечно, Вандорн чуть лучше разгонялся за счет лучшего выхода, но на максимальной скорости у меня было больше скорости, я спокойно опередил без проблем Вандорна, так сказать. Следующая попытка уже в последнем повороте уменьшалась успехом небольшим, я сломал ему переднее крыло, но мгновенная карма, бац! Все, Вандорн тоже створчен клом и в тот момент я этого даже и близко не знал. Я думал, что все окей, сейчас вот Сироткина я еще раз выдавливаю по максимуму, Вандорн у двоих проходит, и все идеально, окей. Я добился своего, я сломал переденетиколу ему, Вандорн впереди, продолжил ему ломать дальше, брейк-тест как у Стролла, опять же, как Стролл ускорился и вырезался меня, потом в шпильке я... Газанул слишком сильно, чтобы Прям в него упереться Ну и дальше просто Опять же, карма Которая закончилась чуть ли не для меня не аварии Собственно, я пару раз в него Ударился, точнее один, и полетел Но мне повезло, я не въехал в отбойник Вот просто, наверное, чудом Мне повезло не зацепить отбойник И еще так четко остановиться Посреди поворота и продолжить Спокойно дальше ехать Конечно, у Сироткина лучший выход С поворота, он мне без проблем проходит также у него еще ДРС, я попытался опять же в него въехать, при этом что всём, я не сломался ни разу перед антикровол, что было удивительно даже, потому что, я думаю, там уже машинка пережила немало, за весь сезон он столько не переживал, сколько за один этот этап. Ладно, с Сироткиным я расправился, остался Стролк, который уже, собственно, подъехал к Эклеру, и уже после Эклера шли мы с Вандорном. Соответственно, меня это тоже не устраивало, поскольку он набирал 15 очков, и это ему хватало выиграть кубок инструкторов единолично даже. Поэтому следующий новофилизом стал Стролл. И со Строллом получилось даже чуточку удачнее, чем со Сироткиным. Собственно, проходим Леклера, так как он успел пройти вместе со Строллом, и у Леклера, кстати, стратегия была один пистоп. Вроде у парагончика только была такая стратегия. Потом прошел через какое-то время Стролу специально, и уже начал думать, я его выбивать. Это стал первый поворот, собственно, два удара по пианинице крылу сломал его, и потом просто его нахрен развернул, он улетел и чуть не садал с собой с Леклера. Но повезло, в принципе, и только в основном стролл повредил себе пианинице крыло. Леклер приехал там в миллиметрах от него, но не более. По итогу два виница были ликвидированы, так сказать, из топ-10, по крайней мере, из топ-6, они точно выбыли уже, они были там где-то вот как раз 9-8 места, где-то так, и в принципе это более-менее устраивало. Собственно, Вандорн, которого я догнал, который был в 8 примерно секундах, и я эти 8 секунд чуть ли не за круг сбросил, и после этого я понял то, что Вандорн что-то не так с болидом, стал его постепенно напрямую ускорять за счет ДРС, потому что он меня не мог догнать с ДРС, ну а мне наоборот в плюс, потому что он, блин, не уступит позицию там Леклеру, и не потеряет там лишние 3 очка. По итогу опять дубль, третий дубль за сезон, опять же в последних гонках, после последних обновлений в Японии. Да, гонка чересчур грязная, да, я это понимаю, но на войне все-все хорошо, собственно, как бы это еще раз доказывает то, что в игре нужно ужесточать правила вот по поводу столкновений, потому что, ну, это тоже неправильно, то что я могу делать такую дичь, просто врезаться спокойно и без проблем выбивать кого угодно. Все. Почему бы не делать настройку на там правила, чтобы они были более-менее приведены к регламенту, то что вот, реально за подобные там судьи могут рассмотреть это и просто меня сразу дисквалифицировать за подобные там маневры. Ладно, последний подиум в этом сезоне и в этой части игры. Следующий подиум нас ждут только уже в 19-й формуле, которая выйдет у нас в конце июня. То есть в принципе останется только месяц сейчас и не более. Идеи у меня по поводу формулы новой есть, и в принципе пока фишировать их не буду, потому что пока это идеи, я не знаю, как буду реализовывать эти идеи. Но, по крайней мере, я пытаюсь сделать не как обычному, то есть не как отъехал этап, и там просто такие комментарии по поводу этого этапа. Собственно, кстати, вот финальный результат. С Сироткин приехал с седьмым, но это, этого не хватило, то есть ему надо было приехать минимум пятым или шестым, точнее нет, пятым или четвертым даже. Мы выиграем кубок конструкторов на 6 очков всего лишь. Конечно же, если бы в Бразилии все прошло гладко, и мне бы не пришлось вот так вот выделываться прямо конкретно, хотя да, если споинт, то в Бразилии я уже начал. Ну окей, зайдем еще раньше, если бы Вандорн приезжал на адекватных позициях в топ-пятерке, мы бы без проблем выиграли кубок конструкторов как раз таки ближе к концу. Потому что у Андорны не было никаких очков вообще к концу сезона вот где-то до Японии. То есть до этого момента там и было 20 тысяч очков. И то там в Германии он приехал на четвертом месте. И все, в основном он там в конце топ-10 приезжал и не более. Хотя вот блит, казалось бы, одинаковый, но опять же, как и Кисеровскин во втором сезоне в начале он проигрывал много. Ну, такой бывает. После этапа я на все деньги адаптирую все детали в шасси. Собственно, по поводу того, что изменилось в рекламе на следующий сезон по итогу, то есть, ну, как распределение сил было, то вот они. То есть я все адаптировал, виденсы, даже умудрились что-то не адаптировать в шасси и в аэродинамике, что меня очень сильно поразило. Ну ладно, это и дело. На этом, ребят, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И в течение этого месяца пытаюсь сделать какие-то видосы. Так что скоро скорых Пока-пока.